Думайте о каждом ребенке как о чуде. Уважайте ребенка, чтите ребенка. Не принимайте его как должное. В каждом ребенке случается встреча земли и неба. В каждом ребенке случается чудо. Совершается нечто невероятное, почти невозможное. Встреча материи и сознание, встречи видимого и невидимого. Думайте о каждом ребенке как о чуде. Уважайте ребенка, чтите ребенка, не принимайте его как должное. В тот миг, как мы принимаем ребенка как должное, мы начинаем его убивать. Каждого ребенка убивали, убивали во всем мире во все времена совершается величайшая из возможных жестокость. Не один только Ирод истребил детей в Израиле. Истребление продолжается каждый день, до Ирода и после Ирода. Каждый ребенок претерпевает психическое убийство. В тот миг, когда ребенок не получает уважения, в тот миг, когда вы считаете его своей собственностью, ребенок убит, стерт. Ребенка следует почитать как Бога, потому что в ребенке Бог снова приходит в мир. В каждом ребенке Бог объявляет, что еще не устал от мира, еще не присытился человечеством, и все еще надеется, что будет продолжать создавать человеческие существа, кем они становились, святыми или грешниками. Что бы мы ни делали, он все еще надеется, что настоящее человеческое существо будет создано. Бог еще не иссяк. Вот что он возвещает приходом на Землю существование каждого нового идола.